6 июля в деревне университета торжественно поздравили выпускников подготовительного факультета Казанского федерального университета. В этом году состоялся один из самых крупных выпусков – более 500 иностранных студентов. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией научное поздравление пригласили 20 лучших выпускников. Мы решили все-таки, чтобы... Остались добрые воспоминания, особенно у наших лучших выпускников. Мы решили провести небольшое мероприятие очное, на свежем воздухе. А здесь, в деревне с максимальным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, социальной дистанции и мер предосторожности. Но я бы отметил, что и оставшиеся наши. Слушатели, они не останутся без внимания. А сегодня вечером, уже ближе к пяти, у нас состоится онлайн мероприятие, где мы тоже со всеми с ними встретимся, уже в Microsoft Teams, и сможем сказать им самые добрые слова. 20 лучших выпускников в течение учебного года активно проявляли себя в различных сферах – культуре, спорте, образовании, становились победителями Олимпиад и конкурсов. На торжественной части каждого из них лично поздравил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Теперь буду поступать в Институт международного отношения на факультете инвестики. В этом году было просто, просто замечательно. Было очень-очень хороший год для меня, просто для жизни, очень хорошее пить. Много друзей я сделал, а наши преподаватели на подготовительном факультете были просто замечательные. По-моему, самый хороший год в жизни. Свидетельства об окончании годичной подготовки все выпускники получат на общем выпускном в онлайн-формате. А пока что 20 лучших выпускников наградили грамотами за отличия в учебе и студенческой жизни, а также подарили книги об истории и культуре Татарстана. Ведь в этом году отмечается столетие с образования республики. Теплые слова выпускникам передали и преподаватели. Я преподавала биологию, а также у нас на в факультете и химия и математика история обществознание кроме русского языка как иностранного очень много специальных предметов так как мы готовим наших слушателей не только к обучению вот именно на русском языке но и по определенным направлениям по определенным профилям я всегда говорю, что у нас немного даже волшебная работа, она приносит действительно большое удовлетворение, потому что, когда они приходят к нам, они не знают даже букв русского алфавита и не могут ни слова сказать по-русски. А когда они заканчивают на факультет, они с нами разговаривают, они с нами спорят, они доказывают свою точку зрения. И это действительно большая радость и гордость для каждого преподавателя русского языка. Некоторые из них уже успели успешно сдать вступительные экзамены для поступления в Казанский федеральный университет. На сегодняшний день здесь получают знания более 10 тысяч иностранцев, приехавшие с разных уголков Земли. Тамара Малканова, Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.